Анафемы – выражение гнева, ненависти и проклятия или проявление великой любви Бога и Церкви к заблудшему человеку и верующим. Анафимы всем еретикам и различным ересям содержатся в великолепном исповедническом документе, именуемом «Синодик Святого Седьмого Вселенского Собора о Православии», в который включены решения Седьмого Вселенского Собора, установившего догмат о почитании святых икон. Святые отцы Константинопольского поместного собора 843 года, который созвал патриарх Мефодий Первый Исповедник, определили, что он ежегодно будет читаться в неделю торжества православия. Этот уникальный документ содержится в богослужебной книге под названием «Постная триодь». Наша православная церковь свято верит в богодуховенность и непогрешимость святых вселенских соборов. Поскольку Седьмой Вселенский Собор является таким же богодуховенным и непогрешимым, как и все другие Вселенские Соборы, следовательно, и синодика православии, написанный святыми отцами по вдохновению, благоизволению и просвещению Святого Духа, тоже является богодуховенным и непогрешимым. А значит, имеют богодуховенный и непогрешимый характер и те 58 анафем, которые являются частью синодика. К изначальному тексту 19 века, 843 год, впоследствии были добавлены и другие анафемы. Анафематствовал ли Христос? Действительно, в Священном Писании мы нигде не встречаем, чтобы Христос употреблял слово анафима. Однако мы находим достаточно выражений и действий Христа, которые либо равны по силе, либо даже превосходят анафиму. Напомним четыре случая. Первый.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 В евангельском зачале, неделю о страшном суде и втором пришествии, Христос, обращаясь к стоящим, а шуюю нераскаянным грешникам, назвал их страшным словом. Он назвал их проклятыми. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. 3. Как известно, Христос обратил восемь грозных обличений к книжникам и фарисеям, называя их лицемерами, безумными, слепыми, вождями слепыми, змеями, порождениями ехидны. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 13 по 39. И 4. «Христос, сделав плеть, бич, рассыпал деньги и опрокинул столы торговцев»,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 «Возьмите это отсюда, и дома Отца Моего не делайте домом торговли» Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 13 по 16 Некоторые недоумевают и удивляются, как это возможно, чтобы Христос, весь исполненный любви, совершил все вышесказанное. Однако они забывают о том, что наш единственный, истинный, подлинный и настоящий Бога-человек, Иисус Христос, имеет две природы – божественную и человеческую. По одной он имеет милосердие, а по другой справедливость. По одной он снисходителен, великодушен и долго терпелив, а по другой это строгий и беспристрастный судья. По одной он весь любовь, а по другой накладывает на согрешающих наказания в воспитательных целях. По одной он дарует великую свою милость, а по другой – вершит свой беспристрастный и справедливый суд. Следовательно, все вышеперечисленные примеры, как и анафимы, относятся ко второй природе Христа, которые свойственны справедливость, строгость, наказание и суд. Те, кто переоценивают одну природу Христа и недооценивают вторую, подобно некоторым нашим современникам, глаголящим о любви, но не смыслящим, в чем заключается истинная божественная любовь к человеку, представляют нам несуществующего, искаженного и поддельного Христа, который, конечно же, не может спасти человека. Глагол анафематизо – в переводе с греческого «предавать анафеме», «отлучать от церкви», «проклинать», с древнегреческого «клясться», «давать за рог» встречается и в других главах Священного Писания. Напомним. Что апостол Петр после своего отречения, отвечая собравшимся, которые спросили его, был ли он с Иисусом, начал клясться и божиться, не знаю человека сего, о котором говорите. Евангелие от Марка, глава 14, стих 71. И что некоторые иудеи, замыслив заговор против апостола Павла, заклялись, то есть наложили на себя обед с клятвой, призвали на себя проклятие в случае невыполнения клятвы если не убьют апостола. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Деяния апостолов, глава 23, стихи 12 и 21. И немного дальше. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы клятвою заклялись, не есть ничего, пока не убьем Павла». Деяния апостолов, глава 23, стих 14. Анафематствовал ли когда-либо великий апостол языков Павел? Святой апостол Павел, устами которого говорил Христос, во многих местах своих посланий использовал слово «анафема». Он говорит римлянам, «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Послание к римлянам, глава 9, стих 3. В первом послании к он пишет. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафима, маран афа, да будет отлучен до пришествия Господа». Все те, кто пребывает вне апостольского учения и предания божественного Павла, которое, конечно же, является учением и преданием самого Христа, не любят Господа в истине. Те, кто не любят в истине Господа, тем анафима, то есть отлучение от Господа. В том же послании, в другом месте, он говорит. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса». Первое послание Коринфянам, глава 12, стих 3. Наконец, слово анафима произносится святым апостолом Павлом в послании к Галатам против тех, кто проповедует иное учение, отличное от евангельского предания. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Послание к Галатам, глава 1, стих 8. Итак, мы убедились, что слова анафиматствовать и анафима множество раз встречается в Священном Писании. Поддержка противоположного мнения некоторыми священнослужителями и мирянами свидетельствует о глубочайшем незнании Священного Писания.